Торговля, ну ладно, плюс еще 5200, но это я, видел, потому что Амак атаковал, да, у меня, наверное, с ним тоже торговля была, насколько я помню, так что, понятно, из-за чего такая фигня, так, здесь через Даймер, кстати, опустилось. что у нас в нигде не будет, ну, недовольство, конечно, везде, СО, СО недовольство, а, ВАКИ недовольство, ВАКИ, в принципе, через ход все будет нормально, ну, через два хода, как раз там уже и порядок восстановится, так, в Битю все нормально. В Бизене что? В Бизене тоже через два хода все будет отлично. Ну, а в Хариму мы сейчас заведем армию, поэтому... Хотя мы отсюда сразу же уйдем. Хм. Может что нет, не совсем все будет нормально. Ладно, фиг с ними. Надо нанимать далее торговые суда. Еще. Так, здесь мы все закончили. Здесь у нас появилась какая-то флотилия. Давайте-ка подходите вот к этому... К этому порту. Тут можно, кстати, посмотреть, что у наших соседей. А у них тут уже, да, самураи сплошные. А Сигару почти не осталось Яри. Остались только в основном самураи с Яри и самураи с луками. Что очень, очень-очень плохо. Ладно, пропускаем ход. А Мака, понятное дело, сейчас начнет морскую войну со мной. Но я, в принципе, торговый путь, я думаю, хорошо защитил. По идее, он не должен их пробивать. Я больше всего беспокоюсь за свои сейчас сухопутные армии, хоть их и много, хоть там есть и самураи, но, извините, сейчас уже у самураев у всех есть. Сейчас уже этап войны, когда у каждого дома есть свои самураи. Ну а мака однако да, он отходит только. Он отходит и, короче, пока перегруппируется, похоже. Собирается отражать атаку моих солдат. Но это маловероятно, что у него что-то из этого получится, конечно. Все-таки там армии у меня очень много. А где его армия застряла, я даже не догадываюсь. Так, что там, дань сегуну Сёгун потребовал со всех великих домов дань в знак преданности и уважения к то Сейчас мы не в том положении, чтобы навлечь на себя гнев киоты. В этот раз мы выполним требования Сёгуна. Кто мы такие, чтобы склоняться перед жалким самозванцем? Очень скоро он падет на колени перед мощью нашего дома. Ну вот насчет Сёгуна... По-моему, кстати, вот эта вот хрень появлялась как-то у меня в игре, если я не ошибаюсь. Я это припоминаю, такое сообщение. Что я тогда выбрал, я уже не помню. По-моему, я выбрал отказаться платить, и, по-моему, мне сразу же объявили войну все дома. <с> То есть сразу Цинго начал, за досрочно. Досрочно начинать Цинго у меня нет никакого мотива, и поэтому я, скорее всего, заплачу, давайте-ка, дань. Заплачу дань в этот раз, потому что пока я еще не готов к войне. У меня в тылу там полная жопа, потому что там эти дома сидят. Плюс у меня на фронте, не так сказать, все великолепно. Так что пока мы не готовы к войне. Идем в Видзуму вот этой армии. Давайте-ка. Так, ваки, что? Ну, ваки, все будет отлично, да, как я сказал. Все, все отлично. и вами и так все отлично. Так что ничего там делать не надо даже. Так, ну а монах, монах, иди-ка давай-ка на север, разведу здесь меня. Что там у них по войскам? У них войска, кстати, неплохие собрались, да? А, слушайте. Вопрос в том, куда они двинут эту армию. Надеюсь, они останутся в Хоке, а не в Идзуму пойдут. Потому что в Идзуму у меня тут э, свои какие-то планы есть, да? А, так, что тут у нас дальше? Ох, какие интересные дела творятся. Так, в Киоту у нас сидит, значит, огромная армия самураев. Рядом Асаи, у которого армия умирает потихонечку. Ну а вот, кстати, Амака, собственно, персона. У него, кстати, 4, оказывается, самурая имеется. Вот это да, с катанами. Я вот этого не ожидал видеть. Но я на это, в принципе, готов пойти дальше в атаку. Давайте-ка идем в атаку. Захватываем Сецу. Захватываем Сецу. И все. Теперь у Амака есть только один выбор, это нападать на меня сейчас, либо потерять эту провинцию. Одно из двух, что он выберет. Посмотрим сейчас. Ну, а, конечно, от меня налоги в провинциях, которые совсем уже бунту... бунтовать собираются. В Бизене нет смысла отменять, там тоже нет смысла отменять, так что оставляем как есть. Что там с этим, пока еще можно пару провинций захватить у меня. Есть шанс. Хм, я вот думаю, попробовать, попробуйте мной хватануть или нет. Все зависит от следующего хода. Если я увижу, что в Эдзуму очень много солдат и вернусь в Ивами. Нет смысла мне сильно переагривать эти войска вражеские. Потому что, я как сказал, война, когда начнется с ингук враг начнет валить просто море на мои города. И чтобы отражать эти атаки, мне потребуется очень много солдат. Которые пока еще в нами идут, как вы видите. То есть они в дозаказе, в дозаказ мы ожидаем. Так, сынок, возвращайся, сакунок, обратно. Так, ты давай-ка двигай дальше. Мои любимые друзья. Товарищи опять пришли. Давайте узнаем, что там у них зафлотили в этот раз. Что они в этот раз придумали. Ну, в этот раз у них, кстати, хорошая подготовка. У них побольше сакибуне стало. Аж 4 штуки сакибуне. Сакабуне. Чтобы их уничтожить, мне придется, наверное, даже подвести сюда вот это подкрепление. Ну все, ребята, давайте, молитесь Богу своему, бисямону или кому-то. Решительная победа, и при этом я потерял половину флотилии. Великолепно. И как обычно, они отступили просто в нашу гавань. Великолепная логика, я просто ей поражаюсь. Так, у меня, по-моему, только два корабля, да, их и больше ничего нет. А эта флотилия вся моя осталась. А, ну давайте возвращайтесь обратно, вы наверное сейчас значит всей флотилии нападете вот на этих мудил, надо их уничтожить сейчас вот здесь. Давайте все накинемся на них, и я надеюсь мы их загасим. Решительная победа, я в общем-то потерял все свои флотилии, великолепно. И еще сейчас накинемся на них. Давайте в атаку. Ну все, наконец-то мы их добили. Так, давайте-ка добывайте мне снова мои деньги. Как-то странно прозвучало, да, добывайте мне мои деньги. И выйдите, чинитесь. Немножко они нас потрепали, конечно, изрядно, но что ты еще скажешь? Это было, как говорится, <заранее>, заранее понятно, что они нас потрепают. Вопрос был в том, насколько сильно. Потрепали довольно неплохо. Возвращайтесь все обратно. Так, вы тоже возвращайтесь. Такс. Такс, такс. Такс. Такс. Что тут у нас? О, пфф, ну, эти корабли, я не знаю, может, идите даже Амака атакуйте. Окей, Амака просто отступил. сказал Иди отсюда, нафиг. Окей, иди, иди ко мне, иди к папочке. Ну, мы захватили новые корабли. Давайте-ка починимся потом можно будет еще атаковать кого-нибудь Такс, такс, такс, такс хм. Вот что делать Самака? <с -2> <с -2> да, вопрос в том, что он будет делать Если он нападет на меня, то будет все отлично Я готов отразить их нападение Если же он нападать не будет Нападать на Тамбу вот этой армии Но ну это весьма опасно Потому что тут хоть и мало, как бы сказать, рукопашников, да, у меня побольше будет гораздо. У меня лучники хуже, намного его лучников. Они просто расстреляют моих солдат заранее, до того, как они будут подходить к их позициям. Если только очень быстро ударить их конницы свои, которые тоже немного численно, которые очень мало. Вот это да, вот сейчас момент уже самый то, чтобы нанимать кавалерию. Самый момент игры начинается. Так, ну ладненько. Можно пропустить ход, в принципе. Вроде как в этих принципах все будет нормально, да? Здесь минус один будет, все отлично, здесь будет минус один, тоже все отлично. Так, такс, такс, такс. Так, так, эта лодка у меня куда? А, она туда направилась, но уже нет смысла-то и отправлять, она там просто сгинет. Давай-ка, плыви сюда. А вообще лучше даже сюда, но тут уже, блин, правда, тесы кабы, решил занять Решил подмять, занять. Хм. Хм -хм -хм. Обычная почва. Здесь что, обычная почва. И здесь обычная почва, да? Везде какая-то стрёмная почва, короче. <laughs> вот, кстати, изучение всех технологий. Вот это мне сейчас надо. Давайте поэтому отменим пока рынок. Поставим библиотеку. Потому что изучение всех технологий это очень большой бонус. Я думаю, не нужно объяснять почему. Э -э, изучить ли искусство морского боя, скорость маневрирования всех кораблей плюс 7%. Атаки Буне. Но вот это мне вот очень было бы неплохо иметь. Потому что здесь имеется корабль красной печати. Если я не ошибаюсь, это тот самый корабль, который может вести огонь уже ядрами. То есть это уже нормальный такой европейский корабль, по сути. Но за одним исключением. Этот э, суперкорабль, однако, нужно сначала построить сухой док для него. А сухой док нужна древесина. И это, получается, изучение 12 ходов займет, да, сначала технология. Потом еще постройка 6 ходов сухого дока. А древесина у нас где есть? Вот мне интересно, давайте ресурсы посмотрим. Железо, ремесленные изделия... Древесина. Древесина, древесина, древесина. Камень. Древесина есть, получается, только в одной провинции? серьезно, А, нет, в двух провинциях. Вот здесь еще, вот Чосакабы. Надо, чтобы Чосакабы, блин, подо мной был. Либо, по-моему, можно где-то это привозить, да? Или нет? Нет, привозных нету. Привозной древесины нету. Только можно именно добывать в провинциях. А, вот еще, да, получается, у Такеда есть, у этого чувачка и у Тюсокабы. Сам ближайший у Тюсокабы, но Тюсокаба со мной торговать не захочет, да. К тому же я уже в скором времени собираюсь начать войну, так что... Это изучение бессмысленно, честно говоря, да. Я, скорее всего, не дойду до этого, так что нам это не надо. Нам нужна гильдия торговцев. Реально, гильдия торговцев, это получается, внутри страны мы будем торговать, приносить прибыль. Я же прав или не прав? Так где у меня из гильдии -то? Точнее вообще торговцы есть. Доход провинции от торговли плюс 500. Что имеется в виду доход провинции от торговли? То есть вообще плюс 500 по-любому или это именно какая-то там прибыль к торговле непонятная, неизвестная? Хм. Непонятно, непонятно. Кстати, я ж могу нового команду еще назначить. Скорость пополнения, доход от налогов. Стоимость возведения всех построек. Хм. Лучше финансы, конечно. Нужны мне финансы. Мне нужны деньги. Потому что деньги что-то у нас как-то начинают медленнее и медленнее течь в мой карман. А это очень плохо. Ну, потому что у меня просто солдат больше становится. Вот почему в принципе, не, не, не мудрено. Потому что у меня солдат нанимается, нанимается флот. Но все это занимает, так или иначе, флотили. Плюс еще сейчас меня аж пираты атаковали. Ну, или я, точнее, их атаковал. На это мне стоило довольно больших затрат. Так что так. Просто их нужно атаковать как можно быстрее, чтобы они исчезли с карты. Несмотря ни на что. Так, просто я думаю, что дальше делать? Вроде бы все сделал, что хотел, да? Эти солдаты у меня идут к городу. Тут у нас все будет отлично. Я смотрел, ну да. Давайте, наверное, пропускать ход. А, смотри, что будут делать наши враги. с кем-то там воюет хм. и по моему кстати не очень успешно он там всосал как мне показалось так что сейчас его атаковать надо будет хитрая вероятность стать жертвой покушения верный вассал предлагает своему господину руку своей дочери взмет ли он ее в жены ну давай в принципе давай неплохо хитрая жена не помешает Сукин сын. Вот у нас с ним война, кстати, можно было бы их атаковать. У него что там за корабль? А, у него там кабая с луками, блин. Ну да, видно, что это у него не торговый корабль, а это какая-то кабая там. Еще и с луками, оказывается. Может, давай-ка мы сможем их атаковать? Ты давай сюда стойись. Угу. Так. Вы чинитесь. А вы выплываете сюда... Будете сейчас помогать моим кораблям Защищать их Я, кстати, не поставил на им, да? Я торговый судно забыл нанять А, нанимайте сейчас Нанимайте тогда сейчас О, Где у нас еще можно нанимать? Да нигде, походу Тут, тут еще можно Кстати, Кабайс Хароку доступно Так, Кабайс Хароку Это прекрасно, это прекрасно Парочку штук можно было бы нанять ну, правда, пока давайте повременим, пока война не началась, сильно не будем мы раскидывать деньги на всякие такие побочные вещи. И да, Мака, короче, отхватил по своим щам наглым, и он снова потерял всю свою армию, он сейчас потеряет еще один город. Великолепно, вот что игра делать, я не понимаю, я просто схожу, блин, уничтожаю всех подряд. Наша слава заставляет все волноваться, ветер Шевчич, что он готовит заговор против нашего дома, чтобы помешать нам прийти к власти. Ну пока он это не сделает, просто потому что я, во-первых, заплатил ему деньги, во-вторых, просто потому что еще рано. Там вот должна полностью вся эта иконка, точнее, если этот ползунок полностью заполнится, тогда уже да, будет полная жопа. А пока еще, пока еще жопы нету. И у Амака, кстати, армии здесь нету. Очень интересно, куда она подевалась а, Непонятно, куда она подевалась. Короче, мы захватываем еще один город. Ну, а Мака, конечно, лох, чилийский, я даже не знаю, как это еще по назвать а, Предложить мир Блин, нельзя его вассалом сделать, очень жаль а, Я бы сейчас просто мир еще с ним не заключал бы Я бы почти его когда совсем добил бы, там, по-моему, одна премьерница останется Тогда уже да, надо с ним мир заключать, чтобы просто не началась война Он, кстати, через территорию Сёгуна могут ли ходить другие дома, мне вот интересно то есть они могут ли вот так пройти и атаковать Тамбу. Потому что я бы хотел укрепить именно Сетсу. Сетсу, потому что вроде как на проходе стоит прямо, где враги будут ходить в атаку. Так что наиболее подвержены атаке Сетсу. А что у нас в Сетсу, кстати, довольство... Ну да, все довольно плохо. Все довольно плачевно, я бы сказал. Так, в Хариме все стало получше. Там, в принципе, через ход люди постепенно станут... Более смирные. Плюс я сейчас, наверное, здесь самураев с Яри. Здесь, наверное, обычных бичуганов. А здесь можно нанесить самураев с катанами. Вы, ребята, двигайтесь дальше, наверное. Потому что... Вот здесь провинция, я не знаю, она, по тоже полупустая была. Так что... Можно там, да, в принципе, не укреплять нифига. А тут у нас аж 4 отряда в гарнизоне. Это будет более чем достаточно для любой атаки врага. Пускай любой отряд атакует, он будет отбить тут же. 6 тысяч почти доходом мы достигли. Плюс у меня уже очень много территорий. По сути я подмял под собой уже почти половину Японии. Ну, по крайней мере, треть точно. Если еще считать Амака, который уже, ну, <с -2> не жилец, ему тут осталось немного жить. Если я его буду сейчас атаковать, атаковать, атаковать, то он будет разбит буквально за пару ходов. Так, вопрос следующий. Как к нам поступить? Ну, пока самураев нанимать рановато. У меня тут построена, конечно, мастерская оружейника. Что она, кстати, дает? Она дает плюс к катанам, получается, да? А, она только дает чисто бонус к катанам. То есть теперь к бр броне нету, что ли, никакой защиты, да? Или есть? Что-то немного я не понимаю. Атака в ближнем бою 16, защита 6. А вот у этих отрядов сколько? Нет, это тоже такие же, да, выходят? А вот в этой армии. Подождите, почему у них только стало хуже выходит? Защита в ближнем бою у них семерка, а там шестерка. Пятнадцать, шестнадцать. А, у этих 17, потому что они раскачаны. А, ясно. Тут пятнадцать шесть. А тут выходит у них... 16-6, то есть это просто из-за того, что они там прокачаны, у них получше и так уже изначально, по дефолту. Ну понятно. Ладно, сног, секунок, давай-ка сиди здесь, свою жопу ту же к стулу прижми, а мы давайте идем дальше в атаку, по этим всем направлениям. Ну подкрепление мы пока из-за вами не будем прислать, хотя почему бы и нет, тут и так все отлично. Идите дальше. Просто очень долго идти в атаку. Давайте чините замок пока. Хоки у них там всего два отряда. Ну, короче, понятно все. Амака тут просто от... откинется вот-вот. Так, а что там у Воды и у других домов, которые мне наибольшую опасность представляют? У Воды получается 9 ходов. Ой, 9 ходов. Блин, 9 провинций. Плюс у него противники Ходзи. Вот это очень интересно. И У него причем такеды еще у Ходзи противники. А Ода Такеда врага? Нет, он союзник. Хорошо это тем, что я могу сейчас объявить войну еще Оде попробовать. То есть я хочу так сделать, чтобы можно было как можно сильнее ослабить своих врагов. Оду можно ослабить сейчас, потому что он скорее всего воюет где-то здесь. Он армию держит вот ближе к Ходзе. И в принципе вот это нам говорит о том, что так оно и есть. И вот на этом рубеже у него скорее всего никого нету. Его можно города вот эти пограничные захватывать спокойно. Проблема лишь в единственном, что у меня нет солдат. Очень мало солдат. Либо их нету, либо их очень мало. Так что. Как бы воевать мы особо не, не имеем возможности. Надо нанимать больше войск, больше армий. В принципе, сейчас экономика у нас уже на очень высоком уровне. Конечно, я почти уверен, там больше половины приносит это в основном торговля. Денег. Так, где вот это посмотреть можно? Финансы. Торговля. Общий доход от экспорта. Доход от непроданных ресурсов. Ну, короче, тут 1733 приносит. Тут 1670, тут 593, 614. Да, я прав. Сколько там вот? Сейчас посмотрим. Уже торгует. Тут не написано. Выходит, наверное, здесь написано. Доход от торговли 5754. 700... То есть, выходит, я, если сейчас буду начинать войну, ну, грубо говоря, начнем войну то я вернусь к тому, что у меня будет 0 прибыли. Мне торговля приносит почти что вот всю прибыль, которая у меня есть. Морской путь заблокирован. Ну ладно, тут, наверное, все-таки поменьше. Выходит там, не знаю. Хотя нет, наверное, все равно правдива эта вот как раз-таки статистика. Так, производится не хватает. Там у нас, по-моему, на севере краски хлопок, Да. Хлопок. Ну, хлопок, как раз, дешевле всего, поэтому нахер он не нужен. Бесполезная вещь. М -м Надо больше, значит, произво производственных мощностей создавать у нас на местах. Торговля, это, конечно, круто, но лучше всего сделать так, чтобы у нас развитие шло в стране, а не где-то там, скажем так, за границей, где-то на краях империи. Такс. А тут даже не знаю, что делать теперь. Ладно, я деньги все потратил, постройки все поставил. Можно пропускать ход. Хм. Ну, плывите пока что в этот порт. Бунта же нигде не возникнет еще. Ну да, пока все будет отлично. Пускаем ход... Ох, там сколько воды войск. Ха -ха -ха. Да, и уход здесь сколько войск. Ну ладно, сейчас мы будем создавать солдат побольше. Провинции захватывать побольше. Потому что, по сути, я сейчас могу снабжать только один стак войск. Ну вот, именно если иметь мою торговлю, э, мою, точнее, прибыль, которая сейчас есть именно на местах, не торговлю замечу то мы можем иметь только в, своих, в своем распоряжении один стак войск. Хороших. Вот если взять все армии, посмотреть, да, сколько у меня там армии то У меня получается полтора стака максимум накопится. То есть вообще армия никакая. Потому что сейчас уже у моих противников гораздо больше армии, Причем гораздо более лучшие дерущиеся. Просто мне везет почему-то вот как-то. Тамака, вот например, непонятно куда сливнулся со своей армией. В итоге потерял ее всю. Сейчас еще потеряет провинцию. Потому что он непонятно где их держит своих солдат. Один вообще отряд непонятно что делал где-то посреди территории и скопытился. Так, кстати, нет. Это сынок, мы можем вам прокачать стратега и пускай он значит ливнет отсюда с этой территории. Давайте-ка доблестный самурай будет. Ну да, он не дойдет, так что возвращайся на территорию восстановишь хоть немножко солдат, если дойдешь. Он доходит прекрасно. Восстанавливаю армию. Ну, а я на этом буду, наверное, с вами, друзья, прощаться. Уже и так я достаточно много играю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном. Всем пока. Удачи.